Всем снова здрасте, это снова вы, это снова мы в филиале школы КНБ города Апрелевка Кстати, под всеми моими видео на ютубе обновился список филиалов школ КНБ по России Заходите, смотрите, ищите свой город Если нет, организовывайте филиал сами. Видео об этом с краткой инструкцией Дмитрий Демушкин уже когда-то делал Сегодня я хотел закрыть один из самых часто предъявляемых вопросов просьб Короче, посоветовать нож Во-первых, ребят, Саша виненул Алекс. Уже делал видео на эту тему, называется «Беседа о ножах. Посоветуй мне нож». Видео, соответственно, вы уже видите, кликайте, смотрите, он достаточно подробно описал очень-очень здравую точку зрения на просьбы посоветовать нож. Я хотел со своей стороны дополнить. Дорогие друзья, если вы выбрали нож, не спрашивайте ни у кого о его свойствах, как он вам. Хороший или плохой, ребята, это ваш выбор. Уважайте свой выбор, я упала. У вас в руках лучший нож, который может быть. Мужики никогда не жалуются на женщин и машину. Ну, потому что сами выбирают. Соответственно, выбрали свой нож. Гордитесь им. Между ножами, даже двумя похожими фолдерами, всегда будет дохрена разница. Кому-то эта разница будет принципиальной, кому-то нет. Соответственно, не ищите чего-то лучшего после того, как сделали выбор. Помните, как в фильме цельнометаллическая оболочка? Это моя винтовка. Таких винтовок много, но эта винтовка моя. До новых встреч.